Сейчас очень многие живут друг с другом, как брат с сестрой, но это лучший вариант, <смех> как соседи в одной квартире. И встает вопрос, а надо ли так жить? Знаете, вопрос, не... вопрос понятен, но ответ неоднозначный. Потому что здесь много разных факторов, которые надо учитывать, и только тогда можно ответить, что делать в этой ситуации. Но есть общие вещи, которые, наверное, сопутствуют каждой такой ситуации. А именно, если вы уже охладели в своих отношениях друг к другу, но почему-то, по тем или иным причинам, вы остаетесь в одном пространстве и живете в одном пространстве, это, как минимум, говорит о том, что вы, значит, не использовали какие-то ресурсы. Вы не раскрыли еще все все то, что есть у вас в запасе, вы еще не решили какие-то задачи. Какие? В первую очередь, должно быть отношения должны быть очень высокого человеческого уровня. Пусть не отношения мужчины и женщины сначала. Просто на уровне высокого человеческого, высоких человеческих качеств. То есть уважение, доброта, там, соучастие, сострадание и так далее. То есть, в общем, жить максимально человеческих максимально проявленным человеческим качеством это первое второе то же самое все человеческое но плюс к этому добавить еще и состояние мужчины и женщины постарайтесь в этом пространстве когда есть рядом уже уже чужой мужчина уже чужая женщина вроде бы да они были родными но вот сейчас вот охладили. В этом пространстве максимально стать мужчиной и, максимально стать женщиной. Тренируйтесь! Ведь рядом находится живое, разумное и в прошлом любящее вас учебное пособие и любимое вами в прошлом. Относитесь к нему, как к мужчине! Развивайте, на нем эти свои женские качества. Относитесь к ней, как к женщине. Развивайте на ней свои мужские качества. Тренируйтесь! Пока есть такая возможность. Натренируйтесь, там глядишь вам что-то и подфартит. Или здесь раскроется, или новое появится.